Ты найдешь своего человека где-то в августе, когда не захочешь никого искать или когда выпадет много снега и ты наконец научишься лгать. В это время, закрывая глаза, ты будешь представлять именно то, что представить нельзя, то есть любовь. Ты найдешь своего человека, может осенью. Покрывая крыши домов, листья спасут тебя от постоянного бега и дурных, страшных снов, а в улыбке отыщешь счастье, сотни слов обретешь свое, подойдешь к нему, скажешь «Здрасте, мне надоело мое нытье», и расскажешь ему, как и кого теряла, сколько слез пролила в пути, а ведь ты даже и не знала, что именно ему, Суждено тебя провести. Вот такое бывает. Не сомневайся. Не нужно в с разбега. Он все знает. Скоро ты найдешь своего человека.